Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами в эфире Радио Видеокод. Сегодня у нас праздничный такой выпуск. Ну, для меня, по крайней мере, сегодня праздник. У кого-то, может, тоже праздник. И начинаем мы наш эфир с песни Константина Соловьева. Еще одна осень. Вот, уважаемые радиослушатели, это э, была группа студия номер шесть. Хочу вам всем сообщить, э, что где-то в середине, может быть, в конце осени, э, в клубе «Цоколь» на Лиговском проспекте э, будет э, выступление этой группе, группы в новом составе. И мы приглашаем всех, кто смотрит наше радио, кто живет в Питере, э, кто сможет прийти. Э, ну, Клуб такой достаточно небольшой, поэтому можете посмотреть другие значит зайти на страницу до да, константина соловьева даже со с, самой группы студии номер 6 посмотреть и они будут э, петь э, ну мы не будем раскрывать секреты что они будут петь они еще готовят программу вот, и вы можете записаться, будет мероприятие, вы можете туда записаться и э, прийти. Для записавшихся там, ну, по крайней мере, когда был еще концерт э, некоторое время назад зимой, там для записавшихся были скидки. А, вот Ну, в принципе, там есть и, и проход э, по приглашениям, да, есть, так сказать, просто можете прийти э, и посмотреть. Вот, это такой короткий анонс. Теперь мы с вами Что мы с вами сделаем? Сегодня у нас в гостях прямо на нашем радио. Я вот вчера немножко ошибся. Сказал Виктор Новиков, да, который. Человек, который заказ, заказывал нам на нашем радио песне. Виталий Новиков сегодня у нас в гостях. И мы передаем нему слово, но ему хочет а, рассказать вам что-то интересное. Здравствуйте! Очень приятно общаться со зрителями и слушателями этого радио. Я хотел бы рассказать коротенький анекдот и поставить песенку на эту тему. Анекдот такой. Один мужчина решил вечером выпить стаканчик 2 3 4 5 6 7 утром просыпается в квартире бедлам лежат голые женщины везде разбросана посуда битая не битая грязная не грязная он идет ковыляет к ванне подходит к зеркалу и смотрит у него висит изо рта веревочка он говорит боже сделай так чтобы это был липтон спасибо Да, вот так вот, я даже не, да, даже не успел, э, даже не успел я э, вслу, всу, вслушаться, вслушаться, вот, может потом в записи я послушаю, потому что, да, и мы, в общем-то, на эту тему ставим песню а, Степ, Степана Семёна. Семёна, да, Семёна Слепакова «Мне пить нельзя». Когда вы предложили выпить, я сразу сказал Мне пить нельзя, мне пить нельзя Когда вы опять предложили, я отказал Я сказал, извините, но мне пить нельзя Когда вы сказали, с селедочкой, сам Бог велел Я ответил, меня он в виду не имел Когда вы сказали, да чё ты, да выпей, братан я сказал, мне нельзя, и отсел на диван. Когда вы сказали, да ладно, ну хоть пригуби, Я сказал, пригублю, но не буду глотать. Когда вы сказали, за родителей надо глотать, Я сказал, ничего, не расстроится мать. Я вас уверял, что мне очень комфортно и так, А вам все казалось, что что-то не так. Я вам отказал в общей сложности раз 45, А вы предлагали опять и опять. Так что же вы попрятались теперь, трусливые твари? Ну-ка покажите свои мерзкие хари, За свои слова, сучары, ну-ка отвечайте. Хотели, чтобы я выпил патру, нати получайте. Так шо же вы попрятались, теперь, трусливые мрази? Все по одному, как котяту на плювоне тази. Кто со мной не выпьет, тому разобью хлебала. А ну-ка вернулись за стол наполни бокалы. Послушай, жирный ты в принципе можешь идти, а телка твоя останется тут. А чё недоволен, ты ж сам тут воду мутил? Кричал гомосеки, все те, кто не пьют. Я вижу, подобралась еще та Сплошь лицемеры и сыкуны. Глядите, как здорово отпечаток торта Смотрится в центре вашей стены Не надо на меня наступать вот так в четвером. Я рос в 90 девяностых, меня не возьмешь Помните, в торте был воткнут кухонный нож? Так там его нет Вот этот нож! Куда ломанулись, и я вас не отпускал, ну-ка, сели за стол, в доме все-таки гость. Сейчас мы с вами будем долго бухать. Лысый давай, говори, сука, тост. Какие же вы твари, я же старался, как мог, я же вам говорил, ну не пью я, ребят. Надеюсь, теперь извлекли вы дебилы урок. Надо, блядь, слушать, когда говорят. Да хватит грустить урода, а ну веселей почините мебель и глаз заживет а мне вот искать теперь себе новых друзей причем что обидно седьмой раз за год прошу прощения уважаемые радиослушатели в песне неожиданно в некоторых версиях появляется ну мы поставим для этого видео 18+, потому что это действительно было неожиданно, да? но ну, так бывает. Ничего, ничего страшного, потому что это э, проблема животрепещущие. Потому что когда человек, которому нельзя пить, э, и его э, все-таки уговаривают, уговаривают, ну, разная бывает ситуация, э, но ему, если действительно нельзя пить, лучше ему не пить. А то может случиться так, а может даже еще и хуже, потому что это очень страш очень страшная вещь я, я сам знаю о чем говорю по... потому что э, сам тоже страдал этим и если я знаю что мне пить нельзя то значит нельзя то есть как бы вот так если люди которые меры не знают они собственно но ну, это я не знаю насколько это к семену слепакову относится насколько это личная песня честно говоря вот. Ну, э, на, на этом в, при, в принципе мы э, заканчиваем наш короткий эфир. Вы уж простите, что было так все э, несколько... Э, да, вы, на, наверное, даже обрадуетесь, что он короткий, короткий был. Вот. Завтра завтра эфир выйдет э, вечером. Утреннего эфира не будет э, по причинам э, не техническим, а э, по немножко другим. Поэтому э, э, завтра вечером тоже будет объявлено особо а, о начале эфира. И а, всем удачи. До встречи. С вами был а, эф, эфир радио видеокод Кот. Э и... Э ой. В общем, всем, всем хорошего хорошего дня. Да, да, хорошее настроение. И, и хороших, хороших, добрых, добрых снов, несмотря а, на, на такие вот а, темы, да. А, до свидания.